Всем привет, ребят! С вами Антон. И сегодня у нас крутая подборка самых крутых вещей из фильмов, от которых ты офигеешь. Я думаю, фанаты фильмов напишут в комментариях, какая вещь их зацепила больше всего. Ну, честно, там дальше в выпуске тачка Джеймс Бонда, и вот ее-то я и захотел. Ну ладно, ладно, не буду спойлерить. Ну а также, ребят, не забывайте, в конце видео у нас конкурс на 500 рублей. Ну уж, мякай лайк и погнали! Йоу, ребятули, ну что, давайте начнем просто со снукшибательной штуки. Итак, эта машина Делориан из фильма «Назад в будущее». Да-да, это именно она, сделана в масштабе один к одному. Это реально рабочая машина, которая может спокойно передвигаться по дорогам общего пользования. Сделана она максимально точно, каждая деталька из фильма перенесена сюда. Думаю, что если еще немножко попыхать, она и сможет летать во времени. Ха, да ладно, ну просто она выглядит бомбезно, у нее даже все датчики и провода стоят, как и в фильме. Ух, прям мурашки по коже. О, а далее у нас на очереди что-то ну очень сладкое и интересное. Хм, что же это? А это, друзья, сладости Виливонки. Да-да, это именно они. Сделаны такие сладости точь-точь, как в фильме. Хм, интересно, а на вкус они такие же очень вкусные и сладкие? Хм, даже сам дизайн упаковок провоцирует мелкую дрожь. Не, ну реально, это очень крутые сладости. Ух, прям слюнка пошла. Эх, мне бы таких... Ого, ну ни хрена себе. Это уже что-то пипец какое крутое и брутальное. Думаю, почти что все знают, что Терминатор это робот, который пипец как похож на человека. У него также есть кожа, мышцы, а вот кости и все остальное это уже робот. Так вот, ребятули, я нашел что-то невероятное. Это, друзья, скелет Терминатора. Ух, прям жесть. Вы только гляньте на него, кажется, что вот-вот и он нападет на вас. Выглядит он очень реалистично и пугающе. У него также есть пушка в руках, что придает такому образу и еще несколько баллов. В скелете есть несколько подсветок, что делает такой скелет по-настоящему крутым а вот это уже что-то сверхкрутое! Вау, просто отвал башки! Это, ребята, машина Джеймс Бонда, Aston Martin DB5, автомобиль класса GT, выпускавшийся с 1963 по 1965 год, английской компании Aston Martin. Аббревиатура DB происходит от инициалов Дэвида Брауна, владельца компании в 1947-1972 годах. Модель известна как один из автомобилей Джеймса Бонда. Всего был выпущен 1021 экземпляр модели DB5. Как по по мне, такого автомобиля достойны только настоящие мужчины. Сейчас такие машины большая редкость, но это еще не все. Именно в этой есть скрытое оружие, которое вылазит из фар, дымовые генераторы и еще несколько скрытых фишек. А далее у нас еще одна бомба. Это те самые кроссовки Nike из фильма «Назад в будущее». Эти кроссовки вы можете купить уже сейчас. А несколько лет назад это было только фантастикой. Такие кроссовки выглядят очень круто. Я бы себе такие купил. Правда, там цена ну очень кусается. Но я бы купил себе такие, если был бы чуть побогаче. Думаю, да. Они стоят своих денег. Мало того, что они реально крутые, так еще и с автошнурками. Ух, вот это просто бомба. Ибо лично меня уже так бесят эти вечно развязанные шнуровки. Итак, далее у нас астромеханический дроид серии BB, Один из главных персонажей вселенной Звездных войн в фильмах «Звездные войны. Пробуждение силы» и «Звездные войны. Последние джедаи». Был создан спустя 30 лет после битвы на Эндоре. А вот это ваш домашний дроид, который управляется с помощью телефона. Эта технологическая забавная игрушка была выпущена Orbotics совместно с компанией Disney. Робот точь-точь как в фильме и выглядит очень круто и реалистично. Думаю, такой робот достойный лайка ё мою, Далее у нас прям жесть-жесть. Это полноразмерная фигурка Железного Человека. Вы только гляньте на этого гиганта. Вау, вот это реально крутяк. Эта фигурка реально похожа на Железного Человека из фильма. Сделана эта фигурка из стали. Весит она реально немало. В этой фигурке есть подсветка, которая придает еще большей крутости. Да, друзья, чего только нету в наше время. Было бы просто отвал башки, если бы в эту фигурку можно было залезть. Получился бы просто мега-супер-крутой костюм. А далее у нас что-то очень страшное и мрачное. Это кукла Анабель, Тряпичная кукла, персонаж популярной городской легенды, которая гласит, что кукла была одержима духом или демоном. Ее история легла в основу нескольких кинолент. В 1970-х годах куклу подарила студентке Донни ее мать на 28-летие. Она была приобретена в секонд-хендовом магазине так называемых «тряпичных Энни». Вскоре соседка Донны Энджи якобы заметила, что творится нечто странное. В комнате сами собой открываются и закрываются окна и двери. Кукла сама перемещается с места на место, меняет позы своего тела, парит в воздухе. Ух, мне уже страшно, но захотелось посмотреть фильм. А кому так уж понравится эта кукла, можете себе на свой страх и риск заказать такую. Это точная копия куклы из фильма. Вау, вот это прикол! Кажется, я понял, как снимали некоторые сцены из фильма «Парк юрского периода». Лол, да это же костюм динозавра! Он выглядит писец как реалистично, вы только гляньте. Думаю, что такой костюм отлично подойдет для Хэллоуина. Если вы на кого-то выпрыгнете из кустов ночью, думаю, что этот человек на раз-два перегонит у Сейна болты и еще заодно накладет несколько кирпичных кладок. Ну вы поняли, о чем я. Так вот, что до костюма. Материал очень приятен и он текстурный. На нем четко выделены все царапины, морщины и тому подобное. Короче говоря, костюм очень крутой йо -хо, хо вот это еще один очень крутой костюм. Аррр, давайте я вам о нем расскажу. В такой модели костюма вы будете очень похожи на главного героя фильма «Пираты Карибского моря». И любое событие, детский праздник, встреча нового года, Хэллоуин, будет настоящим праздником. Костюм Джека Воробья состоит из рубашки с прикрепленным жилетом, банданы с косами, бусинами и шнурками, штанов, тканевого пояса, ремней с пряжками, бахил и шляпы. Игрушечное оружие не включено, но для Полного образа пирата рекомендуем его приобрести сапоги также идут в наборе ух друзья это максимально тематическая интересная вещица модель робота Валли из одноименного фильма это просто шедевральный мульт думаю многие со мной согласятся боюсь подсчитать сколько же раз я его пересмотрел смотря на эту модель просто не верится что вот он сам воли но он еще и сделан один к одному высота робота 1 метр 12 сантиметров Впечатляет, не так ли? Все детали, все царапины, индикатор заряда. Да даже его друг, таракан, также сидит у него на плече. Ставь лайк, если помнишь. Более того, он еще и на радиоуправлении. Его руки, голова, гусеницы также подвижные. Уху, ребятули, а далее у нас еще что-то очень крутое. Это тачка такси из одноименного фильма. Peugeot 406 стал прототипом автомобиля одного из главных героев всемирно известной серии фильмов такси – Даниэля. Хотя изначально это довольно стандартный седан с трехлитровым двигателем, в кинофраншизе машина имеет впечатляющий внешний вид и разгоняется до невероятных скоростей. Так мало того, что она очень быстрая, в одной из частей фильма она летала, а также ездила по снегу как снегоход. Вот это просто реально крутая и у Универсальная машина, которая достойна лайка. Ого, а это просто крутяк! Ну это суперопасная перчатка Фредди Крюгера. Перчатка с лезвиями Фредди Крюгера дополнит ваш образ кровожадного маньяка из всеми известного фильма «Ужасов. Кошмар на улице Вязов». Когти сделаны из стали, которые можно очень хорошо заострить. Но будьте осторожны, шутки с такими ножами плохие. Перчатка с лезвиями Фредди Крюгера – это один из самых главных атрибутов маньяка Фредди. Выглядит она просто бомбически. Думаю, если себе купить такую перчатку и костюм, то у вас выйдет мега-крутой и опасный образ если вы такой же безумный фанат охотников за привидениями как я и смотрели диалогию с полсотню раз то эта новость безусловно заинтересует я нашел на просторах интернета такой же бластер как был у охотников за привидениями Реплика отнюдь не из дешевых, но за эти деньги фанаты получат Ghostbusters Proton Pack Kit. Модель выполнена в масштабе один к одному и может похвастаться высококачественным исполнением. Ух, но ну вы только гляньте на этот бластер, просто отвал башки. Думаю, каждый фанат достоин такого бластера. А главное помните, не скрещивайте лучи. Пизд... Извините, просто глядя на этот товар, само вырвалось. Это жесть, крутость, прелести, все в одном флаконе. Да это, ребятки, Бамблби, в мега размерчике. И так, это еще один костюм, но уже и чуть-чуть подороже, да и в несколько раз круче и больше. Я даже не знал, что на Алике можно такое заказать. Хм, это самая крутая вещь для косплея, не так ли? Да и я думаю, если такую махину себе купит аниматор, он окупится за несколько дней. Не знаю, как вы, но я уже иду ставить лайк за такой товарчик. Хоу, oh, вот и еще одна вещица из фильма «Назад в будущее». Думаю, все поняли, что это еще один вид ховерборда. Только в этом нет реактивных двигателей, и он не сможет поднять человека на несколько десятков метров над землей. Но эта штуковина в несколько раз легче, и ей не нужно топливо, она парит в нескольких сантиметров от земли. И да, ей все равно какая-то поверхность, вода, песок, асфальт или кровать, она просто как в фильме парит над землей. А выглядит прям как и в фильме. Воу, друзья, это крутяк. Это полноразмерная копия Маквина из фильма Тачки. -мо, вы только посмотрите на этого красавца. Он реально как из фильма. Просто огонь. А и да, у него так же, как и в мульте, на месте фар наклейки. Это просто балдеж. У него есть все те наклейки, что и в мульте. А также, конечно, глаза и рот. Вау, просто бомба. Так мало того, что это очень крутая копия, она сама передвигается. И у нее даже двигаются глаза. Просто крутяк. Итак, далее у нас полноразмерная копия молота Тора из легендарного фильма Тор. Эта игрушка точно понравится всем поклонникам фильма Тор, а также этот молот станет отличным подарком для любого ребенка. С этим молотом ребенок почувствует себя реальным супергероем. Сделан такой молот из реальной стали, он увесистый и очень красивый, проработка деталей на уровне. Думаю, с таким молотом и хорошим костюмом вы сделаете супер косплей.